Лучше с ней не связываться. Как ты вообще здесь оказалась? С балкона перепрыгнула. Правда что ли? Снова что поиграем? Говорил же, что учиться буду. Друзья, коробка анимешника на сайте Pressbox – это реальная возможность выбить себе оригинальные аниме фигурки, мангу, кружки и футболки с аниме, а также прочие вещи по типу аниме игр и блюрей дисков.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 Ну чем я ей не нравлюсь? Файна! Файна! Понимаю, почему сложно объяснить это леди. Точно. Не думаю, что женщины обсуждали бы такое в своем кругу. Это верно. Ну ладно, что есть, то есть. Что? Эй, меледи, кажется, вы поняли, что нужно делать. И что же это? Помойтесь! А потом возьмите эту воду с вашими потом и грязью и приманите слизь. Он просто пошел на пролом! Подожди, возьми меня с собой! Ну-ка, у тебя ведь скоро церемония, так? Да, и ты обещал быть на ней. Прости, Кана, это позор для меня. Но ведь с тобой будет Макота, верно? В этом-то и проблема! Ну ладно! Мы снова увидимся всего через месяц. Адиос. Да! Я рад назвать этот мир своим домом! Это истинное счастье! Двух сезонов мало! Нужно три, четыре! Да не будет им конца! Послушай-ка, Тома, чем ты все это время занимался? Ты только посмотри, сколько здесь красивых девушек! Хватит! Прекрати мне об этом говорить! Я просто хочу разговаривать с вами об аниме! И все! меня угостить. Камачи получает кучу очков. Не будет тебе очков, да и угощать я не собирался. Но раз уж свиданка с сестрой, я что-нибудь придумаю. Ну, так-то... На свидание я не спешу, но если все оплатишь, то потерплю. Ну-ка, отключай серьезность. Что значит потерплю? Тебе это противно? Что же, Золушка, мы с твоими сестрами уезжаем. О, я так завидую. Почему же мне нельзя с вами? Счет, Конечно завидуешь! Сестра, не ругайся на школьной пьесе. Пусть этот тест еще ни разу не выдавал ошибок, и я не думаю, что стоять столбом и позволять другим решать твою судьбу – это правильно. Судьбу? Сам факт того, что этот тест считают достоверным, продвигает дальнейший элитизм. А это, между прочим, вечная проблема человечества. И правда? Ведь сто лет назад Князь Тьмы также объявил войну. Я на миг ему даже поверил. Раз я это предложила, то сама и буду все фиксировать. Надо для одного там слишком много работы. Дуроски, ты тоже пойдешь. Ну я бы с радостью пошел, но я уже собрался на свидание с Айкой. Ты пойдешь, дружочек. Я тоже люблю тебя, Танака. Это словно сон. Какой козел там подсматривает! Держите меня семеро! Была и моя драконья аура! Пламя темной веры! голос! Хватит уже глупая псина! Я просто помог Хида! Шлёп! с высока, наглости тебе не занимать! Да ладно! Как быстро клемался от медвежьего спрея. А я его уже смыл! Чего? Боже мой, они опять сломались. Надо будет чем-нибудь закрепить. О, ваша корона? Мне? Но почему? Вы уверены? В обмен на ножницы. А, ни слова больше. Берите все, что нужно. Посмотрите, моя королевская повязка. Задание выполнено. Я понял, что толком даже ничего о нем не знаю. Я подумал, что изгонять его только за то, что он привидение, это неправильно. Минамото. В таком случае, я думаю, что мы оба хотим побольше узнать о Ханако. Мы одного поля ягоды. Давай постараемся. Шокирован. Нашлась. Привет, Фиалка. Надо же, Дзёра. Выглядишь так, будто твое лицо не далось скульптору. Верни мне мое волнение. Тебе правда лучше прилечь? Сейчас не время валяться! Ну, вообще-то самое время. Я понимаю, почему вы хотите вызвать мне скорую. Я бы поступил точно так же, если бы кого-то сбил. Человек может умереть! Раз понимаешь, что чего так себя ведёшь? Потому что... Она такая красивая! Я не понял, что он имел в виду, но ему это явно важно. Обсудим проблему наедине. Сукасочка. Даже не пытайся меня задобрить. Что? Если бы я была Лум, ты бы у меня уже давно сверкал, как электростанция. План сработал. Мне кажется, или они просто сбежали. У нормальных людей лебедок куда меньше. В десятки, нет, в сотни раз. Вообще не понимаю. О чем же надо думать, чтобы почувствовать столько Эроса? Чтобы я не могла вытянуть всю ее энергию. Эта девчонка невозможно А что здесь делает ребенок? Сюда! Плечи мне быстро! Зачем? Мне 16, как и тебе. Училась за рубежом. Показатель интеллекта 180. Свободно говорю по-английски и без проблем считаю десятичные числа в уме. Ну что, до сих пор считаешь меня маленькой? Ух ты, какая умница. Полученное экстренное задание. Спасайся, защити себя. Виз, куда ты нас телепортировала? А ну стой! Подожди! Эй, бегущий впереди, красавчик! Не хочешь со мной поразвлечься? Я решил, что сделаю Маэвис счастливой. Это! самый неверный ход мыслей! Так и знал, ты далеко не обычная девочка. Ты из дварфов, полукровка. Я обычная, самая нормальная, среднечеловеческая девочка! Это наглая ложь!